Если к Гоголю вернуться, несколько оценок. Гоголь, ну, Гоголь самая трудная фигура, потому что Гоголь есть нечто неуловимое. Вот то, что Гоголь есть, я в этом уверен. Но это... То, что Гоголь сумасшедший, я, так сказать, прекрасно понимаю и так далее. В прямом далее. смысле этого слова. В прямом смысле этого слова, да. Невероятно, был сумасшедший с самого начала. Вот если взять э, такую вещь, чрезвычайно важную для 19 века, как эпистолии, то есть письма. То берем знаменитое советское четырехтомное издание, замечательное, прекрасными комментариями. Вообще все советское книжное, это великолепно. Вот. Получился парадокс, наверное, можно смело сказать, неслыханный в истории. Суть парадокса заключается в том, что тоталитарная страна.. Мысль находится под таким спудом и под таким запретом, что люди свое писать не могут. А они очень умные, они очень талантливые, а свое писать не могут, потому что, как напишешь, так посадят, Это известное дело. И вот, и только такие э, гении, как ну. Сверхгении, как Платонов, не могут не писать, потому что ну, он знает, что посадят. Но он настолько гений, что Сталин его не посадил. А по сторонам он сказал, не трогайте этого юродивого. Перед Ахматовым он имел какой-то странный пиетет, и уничтожая ее окружение, он не тронул ее саму. А с Платоновым загадка, ведь он же пишет: враг. Матеры явный враг. Все за этим следует уничтожение. Но Платонова только прорабатывают. Во время войны он, между прочим, дает немалый чин майора. И Платонов не был дворником, как говорят про него, потому что он получал майорскую пенсию по тем временам на водку-то. Андрея Платонович хватало и даже семью кормил. Вот. Так что ни гардеробщиком в ЦДЛ, ни дворником он не был. А... После войны Платонов пишет один, наверное, самый гениальный рассказ вообще русский в 20 веке. Он пишет «Возвращение». Сталин приходит... В ярость, прочитавшую это. Что он только не говорил о Платоне, в основном матерное. Платонова увольняют из армии, но не трогают. Вот, видимо, у него было какое-то у Сталина все таки мистическое чувство того, что вот это вот не Нет, надо нельзя. трогать. Это настолько необычно и настолько чудное, что это не Юродивый, как он говорил про Пастернака и про Ахматова, не Блаженный, он говорил, не трогать этого Блаженного мечтателя. И ведь он знал о том, что Блаженный мечтатель после войны начал писать доктор Жива, естественно, все рукописи просматривались соответствующими сложными, а, тем не менее не тронул. Не тронул Булгакова. Вот. Это все поразительно совершенно. Если Гоголь Вот. Если вернуться к Google, так вот я говорю, в Гуголе есть нечто фантастическое хотя бы потому, что возьмем вот эту переписку Пушкина и наложим эту переписку на творчество Пушкина. И мы видим, что стихи, поэмы и вот эти письма писал один и тот же человек, Александр Сергеевич Пушкин. Письма вполне соразмерны гению Пушкина в стихотворчестве, против и так далее. Возьмите письма Гоголя к маминке. Ну, это же просто, это же просто прелесть, когда их читаешь. Ну, это невозможно, чтобы это писал один человек. Невозможно, чтобы это писал один человек. Тот человек, который смог написать нос. Смог написать коляску. Это... Самые фантастические произведения вообще в мировой э, истории, потому что, безусловно, влияние Гофмана на Гоголя огромное. Понятно, что Гоголь обчитывался Гофманом, что Гофман влиял на Гоголя, но Гофман влиял на всю Европу. Не надо. Гофман влиял на всю Европу. Но если мы возьмем письма Гофмана мы убедимся, что письма Гофмана, его друзья вот, в каком бы состоянии опьянения не писал их Гофман, это письма того человека, который написал Катамура письма Гоголя к маменьке и вообще в Нежин и вообще в Малороссии да никаким хвостом пришить к носу невозможно. Более того, письма взрослого Гоголя, письма зрелого Гоголя, наконец, избранную переписку с друзьями, ту, которую он считал главной книгой своей жизни, которая была встречена с недоумением, фантастическим всей России, Как ее можно присобачить к носу? Или даже к мертвым душам? Это родные люди. Один занудный проповедник э, этих самых э, христианских добродетелей, э, э, набивший оскомину христоматийные истины. А если. Рядом положить с этим мертвые души и посмотреть на систему лирических отступлений в мертвых душах. Да вот в мертвых душах написано, когда Гоголь пишет Ужасная старость. Не роняйте пишет он по дороге человеческих движений, не поднимите потом. Так это больше, чем переписка. В несколько раз, потому что это гениально, это эмоционально, это действует на человека. Без, а, просветление безумия? А какой-то вот как... Нет, это, это какой-то человек оркестр, в нем все это живет, он пишет рассуждения о Божественной литургии. Я не знаю, может быть, я сейчас единственный в мире живой человек, который до конца прочитал рассуждения о Божественной литургии. Но я прочитал, потому что мне было интересно, ибо это еще одно обличие Гоголя. Если бы я был верующим человеком, я бы сказал, что Гоголь это черт. Но я человек неверующий. И в то, что Гоголь черт, я не очень-то и верю. Хотя временами подозрения есть. Мертвых душах. Ведь нашлись на Руси умные люди, которые искали, Гоголь России не знает. Он описывает ее из прекрасного далека, из Рима. Вот. Он ее не знает. И действительно, в мертвых душах столько бытовых ляпов, что перечислять устанешь. Вот. И есть люди, которые этим и занимались, выискивали всякие бытовые ляпы. Там есть другая совершенно сумасшедшие в этих э, мертвых душах. Опять-таки умные люди прошли и сразу сказали, Гоголь написал карикатуру на Россию. И сказали, а ну где вы в жизни видели вот такого вот Манилова, такую коробочку, такого Ноздрева, такое это... Вот если читать... Э, мертвые души левым полушарием, таким, то ты понимаешь, что никакого ноздрева не было и быть не могло. Ну вот он рядом, он здесь, он ходит, он живой, он до сих пор живой. Это когда ты начинаешь считать правым полушарием, ты понимаешь, да господь Бурман, да они все живые. И Манилов, как тип живой, живет до сих пор. И Коробочка эта, дубинноголовая, она здесь, и она будет выяснять, не продешевила ли она мертвые души. Вот, потому что она дура, дубинноголовая, и ничего ей не смог Чичков объяснить, кроме того, что он платит живыми деньгами. Живые деньги, это такое вот обстоятельство чрезвычайно важное. Вот. А уж Субакевич... Как Чичков к нему подъезжал, особи ему в лоб прямо сказал, вам нужны мертвые души? По 100 рублей, извольте, отдам. Тут уже Чичков обалдел полностью. По 100 рублей мертвые души. Это же его, Это что такое? И он понял, что он встретил человека вполне так сказать ровно великого себе, вот, этот сказал, вам это маниво сказал, вы знаете, мне сейчас послышалось странное слово, вы простите меня, я несколько тук на ухо, мне показалось, что вы сказали слово «мертвые», собаке Собакевич нет, сказал, извольте, вам нужно мертвая душа у меня есть по 100 рублей, чтобы будет готов отдать, вот фантастика Гуголя. Понятное дело, но ну не может всего этого существовать. Но как ты только поглядел вот правым полушарием образом, так ты понимаешь, все они, все до сих пор живы, все. И этот прокурор, и, э, этот Городничий и, и, и так далее, и тому подобное. У Григоровичу, по-моему, в воспоминаниях, прелюбопытный сам тип был Григорович. Вот. А в его воспоминаниях есть такой замечательный момент. Он пишет, что э, приехал в Петербург-Гоголь, но ну, это было уже после публикации мертвых душ, когда он был просто у всех на устах и все такое. Приехал в Петербург-Гоголь, и нам сказали, что он хочет видеть молодых петербургских литераторов. Я очень хотел попасть на обед к Гоголю. Но все то, что там я увидел, говорит Григорович, «Да, меня так поразило. Гоголь нас принял, как министр принимает мелких чиновников. Нас выстрелил во фронт, и он прошел мимо нас, заглядывая нам лица а потом кому дал один палец кому два видимо почину так сказать. все такое здоровое да да да да даже оскорбление? да такой петербургский бюрократический тип э, унижения человека вот. на два пальца, вот ты на два пальца только вот твой вес на два пальца а не на пять вот. Игорь Гарович пишет, я приехал домой ошарашенный. Это Гоголь, это знаток человеческой души, это человек, показавший нам весь комизм положения этого городничего, весь ужас мертвых душ в России. И это человек, который играет перед нами роль. Чуть ли не монарха, министра такого, который снисходя подает тебе два пальца, потому что ты сподобился вот коснуться такой персоны. Что это написал Григорович? Как это можно? Его поразил та же самая мысль, что меня в детстве при чтении Гугле. А как это соединить, вот это все? Но при этом... Николай Васильевичу никак нельзя обойти, потому что он великий русский писатель и писатель самый фантастический. Я считаю, что в мире есть два фантастических писателя и оба они родились на нашей земле. Это Гоголь и Платон. Это литературно все изучаемо, но не объясним.